Так, друзья, у нас еще один отель Это Шам Сапага. Идем смотреть. достаточно большая береговая линия, песчаный, абсолютно песчаный вход, но посмотрите, здесь очень мелко, Возле отеля нужно идти туда, туда туда и только там уже начинается глубина, вот так в целом, если маленькие дети, нормально, сами. Да, вот этот отель, который мы сейчас были, он совмещен еще с одним отелем, а, Imperial Shams, а, поэтому мы тоже одновременно смотрим мою территорию с вами, пляж у них, собственно, большой один, он, конечно, разделен, да, но в целом гулять по нему можете, но шезлонги у каждого свои вот здесь в центральной части бассейн